Для той сестры, которая приняла Ислам, очень важна поддержка джамаата. Особенно, если она вдалеке от семьи и знает, что они ее не поддержат, когда узнает о ее решении. аль она приняла Ислам, ее переполняет разные чувства, и тревога, и счастье, и страх, и окрыленность. Она ощущает себя по-другому, как внешне, так и внутренне. Она все так же любит свою семью и друзей. Много вещей в ее жизни важны для нее. Но в то же время она осознает, что надо будет отпустить определенных людей из своей жизни. Хотя уже многое было переосмыслено, еще много чего нужно переосмыслить. Она хочет одновременно кричать от радости и в то же время шептать, что приняла ислам. Все еще есть страх непринятия родными и друзьями. Она сильная и смелая, но в то же время испуганная и нервная. Родные еще не знают, но эта сестра знает, что в любом случае они узнают, услышат или поймут, что она изменилась аль она уже знает, как совершать молитву. Она прочитала перевод Корана. Уже даже есть наряд для выхода, красивая черная абая. Ей страшно носить хиджаб. Испытывая какое-то стеснение и неудобство, она выходит впервые на улицу покрытая. «Все происходит так быстро. Я теперь мусульманка, я покрытая. Я теперь молюсь. Мне нужно столько всего еще узнать. Смогу ли я выучить арабский? Как сказать все маме? А я точно смогу ей признаться» но я ведь сильная, я все смогу, все вытерплю, иша Аллах. Аллах всегда отвечает на дуа, он слышащий и знающий. Весь этот поток мыслей, просто как бурная река, проносится в ее голове. Сердце переполняется любовью к Аллаху и его посланнику. Да, ее ждут много испытаний, сложностей, но в то же время столько блага ожидает ее. Нам не нужно за нее беспокоиться, ведь Аллах уже принял ее в наши ряды.